Я волнуюсь. Эй, как думаешь, я нормально выгляжу? Мяу, мяу. Хорошо, если ты так думаешь, то ладно. Доченька, ты готова? Опаздывать на такой бал просто непозволительно. Вот-вот, моя доченька должна гордиться, что ее позвал сам граф. Ах, до сих пор удивляюсь, как так получилось. Сам граф я на море Акума. О, божечки. Мам, ну ты же сама читала вместе со мной это письмо. Ему просто очень нравятся мои рукописи. Но позвать на такое мероприятие обычного писателя, да еще и не профессионала... Вот-вот, я сам не понимаю, чего это такого граф нашел в ее работах. М -м -м. В любом случае, мы очень гордимся тобой. Дорогая, ты же знаешь, мы не из богатой семьи. Может быть, ты попробуешь найти там некоторые связи... Это же нам будет очень полезно. Мам, ты только об этом и думаешь. Я беспокоюсь о нашем, а прежде всего о твоем будущем. Тебе уже 18, а ты до сих пор работу не нашла. Только и делай, что пишешь свои там книжки. Я пойду. Опаздывать невежливо. Присмотри, пожалуйста, за кошечкой. Завела домашнее животное, а за ним мне. Как, как мы допустили такого воспитания? О! Эх, дорогая, мне кажется, это все переходный возраст. Вы превзошли себя, граф Акума. Вы льстите мне, Маркиз. Как ваше самочувствие, Фернан? После союза наших компаний море дела пошли в гору, поэтому волноваться мне в последнее время не о чем. Я очень рад этому, Фернан. Граф, ваши родственники присутствуют на данном мероприятии сегодня вечером? Да, конечно. Мой брат Сильвестр находится вон там. О, конечно, Сильвестр Лихтенберг. У него великолепное чувство стиля. Соглашусь, мой брат очень хорошо разбирается в моде. О, вон там моя сестра. Кажется, она готова нам что-нибудь сыграть. Не желаете послушать? Почту за честь, граф. Это же ваша сестра. Ах, великолепная певица оперы. Когда у нее следующий концерт? Планируется в конце месяца. Что же, пойдемте, пойдемте. Уф, чуть не опоздала. Браво, сестренка, браво! Это было великолепно, Нека! О, благодарю! Это очень приятно слышать, когда твоя игра кому-то нравится. Кому-то, сестренка, не шутит и так. Твоя игра нравится всей Англии. Ох, братья мои, вы меня смущаете. Ты прекрасна, сестренка. Я соглашусь с этим. О, Маркиз, Фернандели рада вас видеть на этом весьма скудном мероприятии. Какими судьбами? Сильвестр. Простите, пожалуйста, его маркиз. Эй, ну что сразу простите? Я все нормально сказал. Ну так чего пришли сюда? Граф меня пригласил, вот и решил, что все-таки стоит сюда прийти. Ой, слушайте, я вот тут вот хочу сказать кое-что. Да уж, мой братишка в этом году реально какую-то шушуру поприглашал. И вот ничего не шушуру, не говори так. Сильвестр, невежливо так отзываться о наших гостях. Граф, простите. Это я, Сентябрь. Вы пригласили меня... Большое спасибо вам. Я очень рада, что вы оценили, э, э, как, как как я пишу. Да, я я вам очень благодарна. Ох, я рад наконец-то встретиться с вами. П Правда, граф? Да, если честно, я сам пишу книги, и ваш стиль мне очень нравится. Вы, вы льстите мне. Я же могу называть вас по имени Сентябрь. Ох, конечно, но можете звать меня просто Сент. Как вам будет удобно, Сент. Что же, я думаю, что мы с вами найдем общий язык. Граф! Ого, это же очень знаменитый директор одного учебного заведения. Здравствуйте! Так это вы директор того самого интерната? Именно, именно, это я. Граф, мы из школы в последнее время очень мало учеников, и вы же знаете, мы очень часто помогали друг другу в прошлом. Да, конечно, помню вы. Часто очень завышали мои знания. Так вот, я тут подумал. У бедных семей же нет денег на образование. И так как у меня нет учеников, я решил запустить такую программу, где отбираю парочку, чтобы они учились у меня, в моем интернете. Да. Ох, да, и к чему вы клоните? Вы же знаете, у нас очень хорошее образование, и мы занимаемся всякими полезными вещами, Э, всякие кружки... Ближе к делу, сэр Вайн. Если вы поможете найти нескольких учеников для моей школы, чтобы у меня хе, появилась работа, да заодно и имидж вырос, тогда я думаю, что я хорошо заплачу вам. Извините. М да? Парышня. Сэр, вы говорили что-то про интернат и что вам нужны ученики. Я из бедной семьи, у меня нет образования и мне 18 лет, но я с радостью, с радостью бы училась в вашей школе. Хе, отлично. Что же, собирайте вещи. А, -а, -а я доставлю вам приглашение. <связываю> Думаю, родители, родители будут более чем, более чем довольны. Да. Скоро, скоро начнется моя новая жизнь. И скоро у меня все наладится. Я найду работу. У меня будет образование. И родители больше не будут смеяться надо мной. Да. А, скорее, блин.